это очень важный, оказывается, инструмент, очень значимый инструмент, уметь распознавать правду. Информация в сознание человека приходит не сразу с момента рождения. Информацию мы набираем и это не секрет Пале и никакая не тайна, которую я сейчас перед вами не раскрыла, вы сами это прекрасно знаете, но давайте посмотрим на этот процесс немножечко с другой стороны, с очень важной стороны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 которая абсолютно соответствует, я есть, и является ее отображением, ее отражением. Начинаем подменять на чужую другую правду, я есть ее не принимает, возникает то, что называется отторжение, как и народного тела, и как народного элемента. Отторжение, она отталкивается сознанием и говорит нет, лучше вообще никакой правды не надо, чем такая. Я есть, в этот момент замолкает сознание, начинает жить отдельно от я есть. То есть это такая программа, которая вообще ни к чему не пришита, ни чему не привязана, абсолютно служебная программа. Такие обычно сознание называются служебными программами, которые живут по любой правде. Вот какую им дали, по такую и живут. Какую нашли, такую и берут. И если бы это было единичные случаи, но нет, оглянитесь вокруг. Эгрегоры, они как